Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс, который может смело посоревноваться с Vaporezzo x или же с JustFog Minifit Max. А речь пойдет о Joytech Avio C. Да, можете смело ругать меня в комментариях, если я неправильно произнес это название. Но перед началом этого ролика я хотел бы упомянуть об одном небольшом моменте. К нам в руки попал образец не для продажи, а это означает, что внешний вид упаковки и ее внутренности могут отличаться от конечного варианта. В нашем комплекте лежит сам девайс с предустановленным картриджем, два испарителя на сетке с сопротивлением в 0,8 Ом, кабель USB Type-C, гарантийный талон, инструкция. С самого старта производитель представил нам сразу 4 расцветки. Внешний вид у девайса довольно сдержанный, на лицевой панели находится одна единственная кнопка Fire со встроенным светодиодом. На боковых панелях находятся рельефные полосы для более удобного удержания девайса. Также на одной из боковых граней находится небольшое отверстие. Для забора воздуха. Основная часть девайса выполнена из очень легкого, но при этом прочного металла. В нижней части девайса находится подобие крышки, которая впрессована в корпус девайса. В ней расположился мой любимый разъем USB Type-C. Внутри этого девайса спрятался довольно огромный аккумулятор объемом 800 мАч. Заряжается он силой тока в 2 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться не более чем за 30-40 минут. Вверху располагается картридж довольно стандартного объема в 2 мл. Работает он на новых испарителях серии EN с сопротивлением в 0,8 Ом. Нагревательным элементом в этом испарителе служит сетка, выполненная из хирургической нержавеющей стали. Она лучше передает вкус и быстрее нагревается, чем обычная нержа. Вы не поверите, но в этом девайсе есть регулировка затяжки. Настраивается она очень просто. Вам нужно всего лишь достать картридж, повернуть его на 180 градусов и обратно установить девайс. Напряжение на картридж подается двумя способами. Либо при помощи кнопки Fire, либо при помощи затяжки. Благодаря высокому сопротивлению на испарителе, данный девайс смело проработает на одной зарядке целый день. В плане заправки рекомендую заливать в него жидкость с содержанием глицерина не более 60%. Также он кушает любой никотин. И можно даже нулевку. Из плюсов выделю компактность, простоту в обслуживании и использовании, большой аккумулятор и, конечно, качество сборки. А из минусов хотел бы выделить слегка марки корпус, но это практически незаметно. Ну и, конечно же, я рекомендую этот девайс как начинающим, так и пользователям со стажем. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.